всем привет сегодня полезные советы и хитрости поехали бывает такое затягиваешь болты на века а ему просто раз и сносит башню и начинаешь сразу паниковать как его достать оттуда но есть простая хитрость берем керно и делаем метку по центру далее добавляем смазочки и сверлим на сантим вглубь у меня сверло на 6 миллиметров Далее я буду использовать насадку-звездочку. Диаметр ее около 7 миллиметров. Аккуратно молоточком забиваем вовнутрь. И затем либо ключиком, либо трещоткой, или зажав в патрон шуруповерта, на медленной скорости выкручиваем болт. Схема рабочая и не раз меня выручала. бывают ситуации нужно сделать отверстие диаметром ну миллиметров 8 а под рукой не оказалось нужного сверла в магаз ехать далеко либо уже поздно а работу надо сделать сегодня например провести проводку если у нас пара отверстий то в таком случае нас отлично выручат обычные саморезы и для начала надо избавиться от шляпки Ножовка по металлу или болгарка и срезаем лишние части. Далее, для надежности и ровной фиксации в треугольник, зажмем саморезы либо стяжкой пластиковой, либо намотаем изолентой. И отправляем в патрон шуруповерта. И таким образом делаем смело пару отверстий и выполняем задачу. Сейчас в работе у меня аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel с бесщеточным двигателем. Такой шуруповерт меньше греется, имеет меньшие габариты и вес, увеличивается срок службы, так как не надо менять щетки, быстро зажимной патрон, прорезиненный корпус, удобная рукоятка, малый вес и хорошая подсветка. И также есть индикатор уровня заряда и вторая батарея в комплекте, исключая непривиденные остановки в работе. Хороший помощник для домашнего мастера, например, делая проводку и засверливая отверстие под распайку. Не забываем, что коробка у нас часто в 68 мм, но в диаметре. А коронка нам нужна 70 я а то купите набор коронок как я, а там такой не окажется, поэтому будьте внимательны и чаще всего такой размер продается отдельно. Но да ладно, поставив коробку и закрепив на своем месте, Переходим к работе с проводами. Начинающие мастера обычно отмеряют по розетке длину провода и отрезают лишнее. Не делайте так, друзья. Всегда оставляйте запас провода. А чтобы он не мешался, вот вам хитрый совет. Возьмите трубку или маркер и обмотайте спиралью провод. Далее загибаем край под нужный угол и крепим розетку. Утапливая назад, места хватает. Таким образом, в будущем, при ремонте или обслуживании, у вас всегда будет запас провода под розеткой. Заканчивая отделку в доме, часть мебели делаю сам своими руками. Так как под заказ, ну, просто космические цены. Закупился тонный ДСП и обустраиваю гардеробные. Работая с этим материалом, при разрезе, ну прям на ура скалываются срезы и чтобы это уменьшить в разы в работе вручает обычная малярная лента просто наклеиваем на разметку а потом отрезаем но прежде чем делать рез на подошву циркулярной пилы также обклеиваем лентой таким образом уже на сто процентов мы не оставим ни царапин ни следов на ламинированной поверхности Рез получается достойный, вот вам край, где был наклеен малярный скотч, а вот вам край, где не было скотча, поэтому берите на вооружение. А в работе у меня самая компактная из линейки Denzel циркулярная пила, имеет индикатор подключения к сети, который позволяет определить готовность двигателя к запуску. Диаметр диска 165 мм, а сам пропил под 90 градусов 55. То, что нужно сейчас кстати на инструмент denzel идут хорошие скидки и все ссылки и промокод оставлю в описании под видео работая с доской и при отделке стен Бывают наклонные плоскости, кто-то зарезается по одной досочке и подгоняет каждый край, я же советую сразу выложить 5-8 досок и взять обычную рейку или если даже хватает ширины, то тот же уровень, приложить сверху и сразу разметить большое количество отрезков. Далее мы их быстро нарезаем и моментально собираем целую стенку. Компактная сетевая циркулярка всегда пригодится, если вы катаетесь на стройку. Вот вам отличный лайфхак, как за 5 минут сделать циркулярный стол. Сначала в подошве сверлю 4 отверстия на 6 миллиметров. Выставляю пилу на кусок фанеры и с помощью угольника центровую пилу. Далее карандашом отмечаю отверстия и высверливаю также на 6 миллиметров. Сверху с помощью зенкера делаю небольшие ямки. Таким образом крепеж утонет фанеру и не будет мешаться по при работе. Вставляю болты и проверяю, чтобы ничего не мешало. Далее закрепляю на гайки. Можно кстати добавить грайвер, если конечно планируете длительные работы. Следующим этапом сверлю петок отверстий зажимаю кожух пилы и прорезаю фанеру насквозь закрепляю все устройство к столу или верстаку и выставляем упор от диска ну самый ходовой 50 миллиметров и можно начинать работать такой прием я часто использую когда нужно при строительстве дома распустить доску на рейки так как покупать их готовые это переплата почти в два раза проще на месте напилить необходимое количество рейка идет обычно на вент зазор или обрешетку фасада там кровли добавить где-то планок, также внутренние стены поэтому такой быстрый на скорую руку мини станочек ускоряет процесс обработки чем резать на коленках каждую доску вдоль раком боком потом еще спина скажет привет! Поэтому, друзья, берегите здоровье, экономьте время и напишите в комментах, какие идеи понравились больше всего, ну а какие нет. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, всем добра, удачи, позитива, всем пока-пока. Ну и мне немножко здоровья, а то что-то голос какой-то странный, да?